Всем привет! Сегодня рассмотрим, э, ну мы продолжаем изучать SDL, но по факту э, здесь SDL просто используется, это невозможность SDL. Так вот, у Лази у нас по, э, на этом уроке, который мы сегодня рассмотрим, э, будет ну, рассматриваться система частиц, как бы particle engines, О, engine, да вот ну я немного по-другому сделал ну то есть идея такая же но другая реализация потому что у него что-то было не очень на мой взгляд красиво ну ну ну ну ну короче он сделал здесь простейшую реализацию системы частиц Простейшую реализацию, без простейшей физики, просто, ну то здесь физики нет совсем. Если у меня доберутся руки и будет время, то я сделаю простейший пример, ну уже на основном канале, по поводу физики частиц. Вот. Ну а здесь, а здесь вот такой пример рассмотрим. То есть есть некая точка такая большая, и она движется, и от нее типа остаются маленькие частички вот но у него частички здесь якобы мерцают вроде как бы мерцают у меня они просто затухают вот и давайте посмотрим ну давайте конечно же сейчас увидим это <как>, как оно выглядит то есть вот вот желтая точка и там такие частички красненькие желтенькие вот за точкой движутся и пропадают, как вы видите. Как это сделано? Ну, это сделано очень просто. Смотрите, Particle, да, это одна частичка. Что у нее есть? У нее есть координаты, которыми она, с которыми она инициализируется. Дальше функция отрисовки, дальше re-init, ну, потому что частичка у нас может помереть, то есть потухнуть. И для того, чтобы не создавать новый объект, можно просто реинициализировать старый, то есть с новыми значениями. Вот. Ну, проверяем, мертвая частичка или нет. Вот, ну, это внутренняя функция. Теперь смотрите, что тут еще есть ну, из внутренних членов. Здесь у нас mx, my, альфа, dx, альфа. Ну, dx это то значение, на которое нужно уменьшать альфу. А альфа это, эм, ну, наша прозрачность, да. То есть, если мы для текстуры можем устанавливать прозрачность. То есть, если 255, то значит она никакая не прозрачная. Вот. Дальше булевский флажочек, который отвечает, мертва частичка или нет. Дальше индекс, что, что это за индекс, узнаете. И фрейм, номер фрейма, номер кадра. Номер кадра нам говорит о том, какой текущий кадр и сколько осталось до смерти. Вот смотрите, я перешел в реализацию. Вот здесь у меня, смотрите, есть массив текстур. Текстур в данном случае 12 штук. Так вот, в эти все текстуры я загружаю картиночки. Вот у меня есть разные картиночки. Red, от 1, 2, 3, 4, 5 и Yellow точно так же. Что это за картиночки? Это картиночки 4 на 4 пикселя. Да? 4 ширина и 4 высота. И вот примерно как они выглядят. Так, сейчас увеличим. Вот такая картиночка. То есть, Red, Red 1, Red 2, то есть, это в, умень... в сторону уменьшения идет. То есть, интенсивность, ну, давайте Red 5. Red 5 почти белый. Короче, то же самое и с желтым, да? Желтый, потом менее желтый, еще менее, еще, еще, еще, еще. Так вот, вот у меня 12 текстур. Дальше. Что такое индекс? Я случайным образом, когда инициализирую частичку, ой-ой-ой, ой-ой, ой ой ой ой, выбираю выбираю вот в рандомом ran индекс uh, то есть от 0 до 11 то есть как э, какую текстурку какую картинку использовать для частиц вот uh, это инициализация здесь я сбрасываю все флаги то есть она не мертва вот m is dead равно false номер кадра 0 хотя номер кадра можно к примеру сделать тоже ранд, вот так вот и до, до 30 например Дальше альфу и альфу, альфу и уменьшение. Давайте сделаем еще вот так вот. Так, минус m фрейм. Вот, то есть я здесь вычисляю dx, насколько надо уменьшать альфу, чтобы она в заданное количество фреймов достигла нуля. Вот, ну и все, теперь смотрите, теперь смотрите, теперь смотрите, да, текстурки я загрузил, это у меня статический массив, и то есть это в памяти в одном единственном экземпляре каждый объект. Вот. А дальше я смотрю по индексу, какой индекс, да, какая текстурка соответствует текущей частичке. И каждый раз для отрисовки текстурки я устанавливаю координаты, устанавливаю альфу и рисую. Вот. То есть можно было сделать как? Можно было бы для частички загружать эту текстуру и для каждой частицы хранить отдельный объект текстуры. К примеру, если у нас 200 частичек, то у нас было бы 200 текстур. В данном случае всего лишь 12 текстур используется просто каждый раз. Для каждой устанавливаются координаты и альфа, ну и отрисовка. Вот, теперь смотрите, если количество фреймов, то есть ка э, при каждой отрисовке у нас увеличивается количество кадров. Так вот, если количество кадров стало больше, чем кадров э, для при которой частичка умирает. Что-то было 30, давайте 60 поставим. А ну-ка посмотрим. Вот, вот, вот так вот поинтереснее. Вот так вот у нас след какой-то, то есть какие-то частички меньше живут, какие-то дольше. То есть при, вс при всем хорошем частичка живет максимум 60 кадров. А 60 кадров это у нас одна секунда. Вот. Вот, соответственно, вот мы указываем. И для каждой частички есть такой рандом, да, где у нас тут фрейм, вот, от 0 до 29, то есть с какого фрейма начинать, то есть какая-то частичка может начать жить, жить грубо говоря, с 29 кадра. Соответственно, жить она будет всего лишь там 31 кадр, а это полсекунды. но ну, я думаю, вы идею поняли. Так вот, это ре реализация объекта частичка. Она очень простая. Перейдем к реализации точки. Что такое точка? У точки есть mx, my координаты, dx, dy это куда она смещается, вектор частичек и текстура непосредственно этот кружочек. Вот и все то есть смотрите давайте посмотрим на реализацию реализация простая при инициализации точки инициализируется начальный dx dy то есть куда будет двигаться точка. дальше создаются то есть резервируется место под массив у меня вот 60 точек 60 частичек для каждой точки и заполняется массив дальше загружаем текстурку нашей точки Дальше при отрисовке, при отрисовке я устанавливаю э, позицию точки и дальше отрисовываю э, ее э, и рисую все частички. Дальше при движении, что происходит при движении? Ну, во-первых, я проверяю, не вышли ли мы за края, за границы экрана. Если вышли, то меня dx, это с этим вы знакомы. И дальше, дальше я... См... А, это я просто подсчитывал. Для дебага это не надо здесь. Вот здесь я смотрю, если частичка мертва какая-то, то у меня такой рандом, да, чтобы не каждый раз, если частичка мертва, она воскрешала. А вот если рандом от 0 до четырех... Ну, то есть 0, 1, 2, 3. И если выпадет число, которое равное 3, то тогда я частичку воскрешаю. И каким образом я воскрешаю ее? Я смотрю, куда движется, движется моя, мой шарик, моя точка. Я смотрю это для того, чтобы правильно инициализировать чтобы как бы точки, ну, грубо, вот, вот здесь чуть-чуть неправильно, грубо говоря, в идеале появлялись вот, вот здесь, с левого края, да, с левого края, когда она движется по диагонали сюда, то слева, вот, давайте, давайте вот это окошечко, Представим, что это точка И вот она вот так вот движется Знаешь, частички примерно в этой области должны появляться Если сюда движется Знаешь, в этой области Если сюда, то в этой области Ну как бы след оставляю Если сюда, то в этой области вот. Я особо не заморачивался На вскидку это сделал Как вы видите, ну оно более-менее работает Но м -м, было бы хорошо, если бы вы сделали это идеально Вот, Соответственно, примерно в нужных э, частях появляется появляются наши частички и все вроде красиво только меня вот интересно почему 65 почему 65 кадров я по моему здесь васинг использовал или нет давайте я сейчас быстренько гляну да васинг у нас у нас, у нас включено. Почему 65 кадров получилось? Может быть проблема при подсчете? Интересно. Ладно, это такое уже. Так вот, так вот, так вот, на чем я закончил. А, над, над тем, что показал вам, показал вам эту систему частиц. То есть реализация очень простая. Физики нет вообще. И довольно-таки красивенький эффект э, остается. Э, вот. Вот. Да. Ну, в принципе, все, добавить больше нечего. Как бы и здесь у Лези тоже. Ну, здесь другая реализация, чем у меня. Я об этом говорил. Вот. И теперь даже не знаю, что нам рассматривать дальше. Потому что есть еще очень много интересных тем. А здесь, а здесь, а здесь, вот мы, вот тут сейчас. Возможно, я вот это еще рассмотрю. Битмапы. Посмотрю, что за текстур манипулейшн. Если там что-то действительно важно, то посмотрю на, на это. Это не будем, это об этом я говорил. Ну, короче, еще урока 3-4 будет, и думаю, все. Ну а на сегодня все. Всем спасибо за внимание. Подписываемся, делимся, ставим лайки, комментируем. Всем пока. А, да, архив с этими исходниками, конечно же, будет прикреплен к уроку. Все, теперь точно всем пока.